Ты на канале У Югориус ТВ, сейчас я покажу тебе как быстро нафармить Адену на сервере Астериус, смотри и повторяй все, это топовый гайд. Так, создаем темного мага, появляемся в начальной локации темных элефов, у NewBeHelpy берем квест, квест можно не проходить, сразу по алфавиту ищем букву L английскую играли на H2 и покупаем столько Адена сколько вам нужно. Все, ребятушки, хорошего вечера, хорошего отдыха. Подписывайтесь на канал. Лучшие кайды только здесь.